Здравствуйте, дорогие друзья! Моя эфирная комната говорит, что я у вас на экране в эфире, еще с такими летними красивыми бабочками. Замечательно! Вечер добрый. Уже у нас все таки 18 часов. Э, Подпростите, 16 часов. И э, сегодня замечательный день. Сегодня все мы стартуем, э, инициируем, активируем, открываем.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 инициирующим начало сам по себе он э, начнется 22 э, числа то есть 22 июня с утра пораньше мы начнем с вами уже сами практику мы э, работу перезагрузку деконструкцию э, знакомство с тем что такое э, структура что такое центр что такое чакры и э, конечно же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 И мы познакомились со своей психикой, психологией, немножко знаем, что такое соматические э, спектры нашей реальности, но э, в путь интуиции, в практике мы, конечно, знакомим со всей э, многослойной структурой человека, разбирая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 в марафоне 7 сатсангов, потому что он длится 7 недель, и каждая неделя будет нами посвящена работе с определенным ицу, то есть определенным энергоинформационным центром управления или чакрой. Начнем мы с нижних базовых корневых и будем двигаться с вами по вертикали вверх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 в этом пути убирается очень много ложного, проблемного, поэтому я сегодня писала такие э, фундаментальные, да, включающие нас э, и наше внимание понятия. Да, вот, э, например, страдание ⁇ это э, конфликт, конфликт нашего сознания с текущим моментом. Ну и дальше я там писала также. Боль, болезни ⁇ это конфликт нашего тела и нашей души с текущим моментом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 Наш год человечества, цивилизация, очень труханул, скажем так. И я, как практикующий практикующий энерпсихолог и целитель, конечно, прекрасно понимаю, что последствия стресса, устойчивого стресса, в котором пребывало большое количество людей на протяжении трех-четырех последних месяцев, даже уже целых шести начнем где-то так, вот с Нового года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 И вот данный марафон, который я инициирую сегодня, но я повторюсь, он у нас стартует в понедельник, 22 июня. Мы уже начнем работать, и в группе, в которую добавят вас помощники, кураторы, администраторы проекта,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 изменили свою жизнь в лучшую сторону. Простите. И э, моя жизнь тоже тому является свидетельством. Я не хочу озвучивать всех своих, как говорится, э, регалий, ологов, но их очень много, и э, иногда я их озвучиваю, потому что некоторым людям это помогает э, э, принимать решения. Я все-таки попью воду. На тополиный пух у меня аллергия. Простите, эфир может быть коротким. Я забыла закрыть окно в машине и показала вас во всей своей естественно-земной красоте. Ну, скажу вам откровенно, когда-то я бы, наверное, даже закомплексовала в эфире и покашлять, и что-то продемонстрировать какое-то несоответствие идеальной картинки нашему представлению о Афиях и мастерах. Но я все-таки продолжу. Покашляла, перекашляла. И вот, в принципе, наверное...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 начало эфира прямого. Я думаю, что мы это соединим. Эти два эфира в Ютубе выложим целостный ролик, а может быть оставим и так. Суть от этого не поменяется.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 какие-то ассоциации, называя что-то эзотерикой, что-то метафизикой. На самом деле в 2020 году это уже немножко должно быть, как говорится, тихо, тихо признавайтесь в том, что во что-то еще не верите или о чем-то не знаете. Научно это давно, и на сегодняшний день хочется, чтобы многие люди просто брали и жили, брали и пользовались, брали и применяли, не сомневались, не искали, не ну, как-то вот не спотыкали что ли, об те или иные порожки, рожки в поисках мастеров, гуру или правды.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 I'm not